Дорогие друзья, когда в вашей жизни все идет не так, для вас сейчас звучит тик-так! В жизни бывает все прекрасно Когда душа сияет от любви Но чтоб она сияла ярче В жизни нам нужны дожди Дожди нужны и солнце тоже Чтоб просвела любовь в душе Ведь с ней любую непогоду Жить хорошо нам на земле Тик-так, вот так Дождь тучит в моё окошко Тик -так. Вот так, а я иду гулять Тик-так, вот так Хочу побыть с тобой немножко Моя любовь, просто так Тик-так, тик-так Солнце, дождь, какая прежде Всегда на сердце нам легко Потому что понимаем, что нужно это нам И то тик-так, вот так Да что жит мое окошко Тик-так, вот так А я иду гулять Тик-так, вот так Хочу побыть там тобой Моя любовь Но вот сейчас прояв все испытания Мы снова вместе, нам хорошо И пусть всегда мы будем рады Дождю стучать чему в окно Тик-так, вот так Дождь стучит моя окошко Тик-так, вот так А я иду гулять Тик-так, вот так Хочу побыть с тобой немножко Моя любовь Тащит моя кошка Тик-так, вот так Нам сегодня хорошо Тик-так, вот так Посидеть с тобой немножко